Всем привет, с вами Вы на канале КДФан. Это новая рубрика под названием Антивиллокер и Комет. Суть этой рубрики в том, что я буду просить скопить читы и звонить. Я не читерю просто. Ну просто проверять, что они дадут. Винлокер или реальный чит. Ну, чит я не буду играть. Я не буду играть с читами. Так, погнали. Виртуальная я... машина есть в Windows 7. Запускаем еще. Вернусь, когда загрузится. Итак. Итак, у меня загрузилось так сейчас. Загрузимся. Так сейчас открою скайп, и все, и позвоним и уже будем продолжать. Я все на сел звоним. Можешь мне скинуть чит? а <гай> что? Да мы из -видео а вы можете мне просто скинуть чит? за давно <prepares> не хочу просто проверить чит работает или нет блин блин что за дебилы Согласны? согласен, пишите в комментарии вот не верю, сказал, Чи -чи -ку -ку". Да, да, вот, а сейчас... ну, не, можете просто чит скачать, и я проверю. Не, у меня вообще нету денег. Что за Что даун? А Джереми, можешь скинуть мне деньги? Ну, не деньги, а чит. Можешь? Не, я нормально устанавливаю. Да нет, ты увидишь, а так специально, блядь. Сейчас я приму? Там будет написано, успешно установлено. Ни тогда нифига не будет. Потом перезаряжай компьютер. Да нет. И компьютер взорвется. Показываю демонстрацию экрана. Дауны. Просто первая серия экш... экшоновая. Да, да, да, Сейчас. А а а да, а скинул, проверяю. Так. ничто не работает Итак, пацаны, что это не похоже пацаны, на винлокер, наверное, это не винлокер. Я сюда поставлю козгло про и проверим. <с -долю> Короче, я восправил на Винлокер или на даркомет, были нормальные, не было никакого вируса, хорошо пока. Так, все, покидаем беседу. Итак, я еще сюда в новую рубрику проверяем эти читы. На ре... Работают или нет? Что Нет, не принимаем сор, нарушения, нарушение, всякую ерунду говорят. Так, вот так. Ба. Всё, всем пока, свидания. Подписывайтесь на канал. И, канал и канал КДФан, конечно же. Всем пока.